Алло, yeah. uh -huh. можно было и не отключаться там внизу значок веб камеры. Uh -huh. Надо было uh -huh. на него нажать, и видео просто бы отключилось бы все. Uh -huh. Так, значит, Марина, я вас записываю Вы в курсе. Да, все наши записи, все наши консультации записываются, и я их выкладываю на отдельной страничке. Вы mm -hmm. В курсе, да? Mm -hmm. Значит, давайте начнем с того, что вы озвучите свои вопросы, потому что люди, когда будут смотреть mm -hmm. записи, они mm -hmm. будут знать, о чем будет идти речь. Mm -hmm. Просто прочитайте меня... вопросы все. Да, первый вопрос по скайпу, сейчас я пыталась, этот урок изучала, да, вот, и поставила новый скайп, а сейчас время обновления обновления, постоянные, даже только-только нажимаю на скайп, идет обновление уже само, что делать, не знаю. Вот, следующий вопрос. Следующий, это по всем вопросам в группе, да, там я поняла, что там по Ютубу в основном много в общем, вопросов, которые вообще мне непонятны. Хотелось бы, конечно, в будущем изучить, ну, пройти тренинг по Ютубу. Да? Uh -huh. вот. Поэтому там много таких вопросов. Я еще видеомонтажом занималась. Uh -huh. вот. Ну, хотелось бы освоить в будущем Ютуб. Вот это интересно. И дальше по First, по first from, Да? Uh -huh. Вот тогда на вебинаре не все понятно, так и не разъяснилось то, что я хотела понять, то что там е, ЕПС, там и все вот эти обозначения так и, и не ясно. Потому что вот сейчас в группе там была ссылка на группу Ферстпром, да? И да. там только продукты, да, угу. и просто вот это, ничего такого особого нету. И на самом «Ферспроме» я пыталась что-то найти какую-то информацию. Вот если взять Глопарт, то там э, есть информация, да. Клики» э, вообще шикарный, да, прекрасный такой сайт, вообще интересный. Но вот. все эти циферки, они все присутствуют на всех биржах. Вы просто их не, наверное, не смотрели статистику в том же самом Глопарте. Это все стандартное сокращение. Это не придумывал Феоспром. Это просто термины, которые относятся. Термины я не знаю. Просто не знаю, где вот это. Ну вообще-то я... они нам скинули словарь. Я просто не стал его выкладывать в том виде, как его скинула техподдержка, потому что там uh -huh. очень много технических терминов, вы просто в них запутаетесь, они вам не нужны. Но о назначении каждого столбца я говорил несколько раз в ролике, вы можете просто его пересмотреть. Да, вроде бы я и перематывала. Ну, хорошо, <со -то> хорошо, <со -то> да, я понял ваш вопрос. Не поняла вообще. Да. Не могу разобраться. Вот, потом GetBot, да. Я установила, в общем, помучилась... Uh -huh. Вот. И, в конце концов, что-то у них там было да, на сайте. Mm -hmm. И уже поздно было. Я вчера установила бот. Mm -hmm. и, а потом у них какие-то изменения и там mm -hmm. было. Вы читали, да, что mm -hmm. GetBot сейчас как бы mm -hmm. будет по-другому, обновление yeah. или что-то. Я не поняла, что я понял. такое. Я mm понял. -hmm. И у меня, значит, я вчера запустила эту программку, да, и на Одноклассниках. Mm -hmm. вот. Поставила плей и буквально поработала, ну минуту не больше выключится. Mm -hmm. Второй раз поставила опять минуту, все и выключается, mm -hmm. зак... заканчивает работу. Я понял. Все вроде бы там прописала, все как надо, все как. Yeah. как... Yeah. Я понял. Вопрос у вас по гидботу еще и какие еще вопросы? И еще по одноклассникам, э, э, в общем, группы очень. Я много нашла групп, но я пыталась разместить объявление. Но практически нигде не принимают объявления, и очень сложно найти такую группу, где она. везде модерация, что ли. То есть у вас вопрос по группам в Одноклассники, да? Еще. Да, хорошо, да. хорошо. Значит, давайте с первого вопроса еще раз его озвучите, и я начну мне отвечать. Значит, это скайп, то, что идут постоянно обновления. Обновления скайпа, да. да. Да. Значит, опять же, вы смотрели, пользовались плагином, который я давал, который отключает да, обновление. Да, да, У меня не получилось ничего. Как бы установился, но все так же точно. Я потому, два меня... плагина, плагина давал. Один а первый. А второй нет. Не знаю, ну, вот посмотрите до конца, потому что первый плагин, нет. я о нем и там отдельное видео еще снимал. Я говорил, нет. что этот плагин, который вот дал Миша Стоев, вот, который хорошо работает, но он работает на чистом компьютере. Ну, я не хочу повторяться об одном и том же. Да, да. Но в дополнительном уроке, вот вы, наверное, просто не досмотрели этот тренинг до конца, я дал отдельный плагин, даже это не плагин, это программное обеспечение, которое отключает обновление, и не только скайпа. То есть вы можете отключить обновление программ, которые у вас установлены на компьютере. То есть вы его запустите, оно вам показывает, что у вас обновляется на компьютере, и вы можете отключить. Это легальная программа. Вы ее можете скачать с официального сайта, но я выложил одну из последних версий. А почему-то я пропустил. Ну, Досма я все, да, досмотрите. Я досматриваю всегда да. до конца. Все, Это, всегда. скорее Очень всего, серьезно. я выкладывал в дополнительных материалах, но я сейчас а, прямо сяду да. к компьютеру, посмотрю где это все это, угу. где же я это выкладывал, угу. вот. Но сейчас ситуация в скайпе изменилась, то есть вы вот если даже воспользуетесь программкой, которую я вам дал, вот она вам отключит обновление. то есть в настройках Skype будет все отключено, но когда вы Skype будете запускать, он у вас будет предлагать вам обновляться, то есть вы просто нажмите отказаться и все, угу. то есть автоматических обновлений идти не будет. Но mm -hmm. даже если случится, вот, как вы считаете, страшное, то есть он скачает обновление, у вас просто-напросто на компьютере будет установлено два скайпа. Один ваш, который э, никуда не денется, этот скайп, портабельная версия, если, конечно, вы той пользуетесь, которую я вам дал. Вот. И появится еще один новый, новая версия скайпа. Вы просто зайдете в панель управления своего компьютера выберите установленные программы и удалите эту новую версию Skype и все. Mm -hmm. И будете продолжать работать с, с портабельной версией, которая у вас на компьютере стоит и никуда не удаляется. Вот, смотрите, что вам нужно. Вам нужно взять бонусное занятие вот, и в этом бонусном занятии как раз в дополнительных материалах вот эта вот программка, которая называется Freezer вот версия 1.7, вы ее скачаете, и она вам угу. не даст скайпу в автоматическом режиме обновляться. Но как отключать обновление, я тоже достаточно подробно скачал, рассказывал. Здесь лежит в бонусе установка робосендера. Эта программа сейчас в бесплатном варианте не работает, поэтому это видео не смотрите. Угу а вот первое видео нет в группе этого а нет это? вообще группа а понимаете группа создавалась э, <clears throat> когда мы вели тренинг по ютубу я так понимаю. Вот, да. То есть там все связано с YouTube. Да, да, то есть да. когда мы вели тренинг по трафик-менеджеру, тоже мы эту группу использовали. Сейчас да. просто, чтобы новую группу не создавать, по партнеркам. Потому что, ну вот видите, вот если мы сейчас зайдем в эту в группу, кто там пишет? Там в ней пишу я один, понимаете? Да, есть, да, я это, вот, я да, создал я, эту что... тему и, и нифига. А, нет, извините, вот тут люди уже написали. Я хотела, там писала, ну, пыталась. Что пожалуйста. практически нет. По ютубу в основном все обсуждения, видимо, уже было. я тогда. еще раз говорю, наша тема, которую вы должны просматривать, она одна называется. Она называется обсуждение, тренинг, партнерские программы. Вот сюда mm -hmm. вот и заходите. По другим mm -hmm. темам, пожалуйста, не ходите, потому что это вас будет отвлекать. Это не для, скажем так, для вас. Будет желание, будет время, там ходите, изучайте. Но мы сейчас работаем вот с этой, одной, с одним обсуждением. Здесь наши ресурсы. Кстати, я вам сейчас покажу этот экран, потому а что я говорю, а вы, наверное, ничего не видите. да, точно. Видите мой экран? Да, да, да. Вижу. Вот смотрите, все вот эти вот темы, они вам не нужны. Вот она одна, тренинг, партнерские программы. Вот да. здесь все Поним. наши ресурсы. Вот, где наш скайп-чат, где вебинары проходят. Вот она наша табличка, в которой да, вы, вы записали. У -у -у. да. И здесь вы можете писать, и желательно писать свои, ну, не то что вопросы, а свои кейсы. Вопросы а, лучше... А, вот здесь, мама. Да, вот. У -у -у. Если, конечно, что-то вот возникает, я вот сейчас вот пройдусь и отвечу всем, всем этим людям. Вот Теперь по поводу м -м, скайпа, видите, бонусное занятие. То есть, я не знаю... Как вы этот тренинг проходили. То есть вот отдельное бонусное занятие. А где это? Я не понял, это где. Ну, У -у -у. давайте я вам скину его сразу, чтобы вы не искали его. Вот бонусное занятие. И вот на этом бонусном занятии я как раз и рассказывал о том, вот как отключать и какие-то непропущенные вещи. А вот сама эта программа, она называется Update Freezer. Видите? Вот вы его скачаете и все. Здесь вот база скайпов тоже лежит. Пожалуйста. Робоцентр, еще раз повторю, он не рабочий, поэтому им не надо. И угу. как раз вот здесь вот я, видите, как раз рассказывал, как отключать обновление Skype. То есть вы, видимо, это вообще не смотрели. Вот А первый. нет, я не закончила тренинг, потому ну, что он перестал открываться ну, вообще он, дальше. Он не, он не, он не, не, было. Он не перестал пыталась. открываться, он просто из бесплатного варианта перешел в платный. Видимо, да, да, да. Вот, вот и все. Ну, понятно. Угу. Так, по первому вопросу с обновлением Skype понятно? Да, да, да. Второй ну, вопрос понятно. у нас был какой? Второй вопрос, ну, мой тоже уже раз... Не надо там в Дебри, да, вдаваться. Все, я как бы... Значит, нет, бы... Второй, второй вопрос, насколько я помню, у вас был по группе ВКонтакте, да, то есть еще раз говорю, то есть по всем другим не лазите по поводу FirstPromo, если вас интересует что обозначает каждый столбец что такое стр да, -да. да вот эти вот вещи да -да -да. значит да. я из того файла который отправила техподдержка то есть FirstPromo, вот руслан выступал вот он мне скинул их файлик то есть я вам просто-напросто в урезанном его виде что обозначает каждый столбец я его выложу но Красиво. все все эти расшифровки я там дал Давайте так, чтобы ну, это было для всех. Я вы, я обещал выложить этот словарь mm -hmm, термин. Я его выложу. Просто mm -hmm. удалю из него то, что, ну, прям, правда, вам не, не надо будет. Там очень много такой, mm -hmm. такой mm -hmm. информации. Значит, я опять же этот словарь ну, выложу вот здесь, вот в теме. Или давайте я его выложу вот в бонусных, в бонусных занятиях. Вот он mm -hmm. наш, наш mm -hmm. тренинг по партнеркам. да, И э, вот дополнительные уроки. Вот в дополнительных уроках я сейчас выложил по ютубу, как привязать домен, выложил, потому что у кого-то не получался. Вот выложил, как сделать редирект через свой хостинг, тоже народ спрашивал. И кто-то спрашивал про скрипты, как с людьми общаться. Я вот выложил отличную книжку. И я в четверг, то есть сегодня объявлю еще одну классную вещь. И давайте здесь я выложу словарь. Там, в принципе, ничего сложного. Это конверсия, ориентировочная цена клика. Вот. Я об этом точно говорил, потому что я там даже вам немножко рассказал, что такое арбитраж. Да? Если вы видите ориентировочную цену клика, которую выдает вам биржа, то есть там, например, написано, вот цена клика там, например, 40 рублей. Да? Вот Вы заказываете где-то трафик, и он у вас получается, там, вы его можете купить по, по 10 рублей, да? тогда вот вы можете на разнице и каким-то образом играть. То есть, ну, Ты так по-простому рассказал, что такое арбитраж. Но я не хочу вас вот грузить лишними, ненужными пока данными. То есть, ваша задача понять, как работают сами эти продажи. То есть Как люди переходят по вашей ссылке. Ну, вот вы... Уникальные ссылки, я не понимаю, что... Значит, уникальные переходы. Смотрите, это тоже хороший вопрос. И об этом а, написали даже вот, Ирэн. Мы вчера с ней разговаривали. Значит, что такое уникальный и не уникальный переход? То есть вы можете просто сами сидеть и каждый день по несколько раз проходить по своей ссылке, что делают достаточно mm -hmm. многие. Да? Mm -hmm. То есть получается, что вы с одного адреса несколько раз заходите по своей ссылке. Это считается как переход, но он не считается уникальным. Уникальный – это переходы с разных адресов. То есть говоря проще, mm -hmm. это разные люди, понимаете? А да, кто-то да. может по вашей ссылке заходить несколько раз, и тогда это считается да. переходом, но он не считается уникальным. Понятно? Понятно. Ну, в общем, и заявка это, заявка, это вот там идет, допустим, с продукта. Это вот когда покупают, это уже идет заявка, да? Да, да, да. Ну Там они еще вводили такое понятие, как холд. Вас, наверное, это еще интересует, да? То есть заявка – это кто-то сделал заказ, понимаете, но еще по каким-то причинам его либо не оплатил, не подтвердил и так далее. Вот когда человек… То есть здесь видите, в чем фишка-то физических товаров, то есть… Если инфопродукты вы оплачиваете, вам сразу отсылают, сразу же мгновенно, да? и сразу вам там пошли какие-то комиссионные, то физические товары, ну, они по-другому. То есть человек купил, да? то есть оплатил деньги. Вот, mm -hmm. э, ему пока вышлет, пока, скажем так, э, получит сам продавец деньги, пока они еще проверят, э, честно ли была сделана эта покупка, <laughs> либо нечестно. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это вот время холда, это время, когда идут эти все проверки, утря... утрясания и так далее. Потому что э, здесь очень много можно сделать разных ну, мошеннических схем, и тогда рекламодателям вообще не интересно будет. Они будут платить и партнерские отчисления, да, а сами ничего не будут получать. Понятно. Ну вот еще мне уже тут задавали вопрос несколько человек, что, вернее, говорили, что находили они продукты по более низкой цене. Вот, и я сама зашла на, этот, на Авито, там, наверное, раз в пять дешевле. Ну вот, вот смотрите, видите? по поводу... Ну, в принципе, на этот вопрос э, Руслан хорошо с моей точки ответил, но я вам сейчас его покажу. А, Алиэкспресс. Вот, смотрите. Алиэкспресс это не видите? Давайте сейчас... Нет, вам... нет сейчас. ничего не видно. Ну вот Алиэкспресс это магазин, откуда все все ну, тащат, я да? Я все, оттуда все, тоже все, все известны. Вот, смотрите, я сейчас тут напишу. Пленка. Пленка сауна. Сауна. А, плен... а, вон даже уже была. Вот пленка сауна. Посмотрите, какой тут разброс цен. Видите 337 тридцать семь, сто восемьдесят семь, семьсот тридцать семь, тысяча восемьдесят четыре рубля. 125 и так далее. То есть, ну, разброс цен. Вот, 2000 рублей, видите? То есть, да. это все... Да, пл... Это уже известно. Это, это все пленка сауна. И я вот здесь реально с Рус... полностью с Русланом согласен, что, понимаете, если человеку этот продукт нужен, да, то мониторит кто, то есть кто определяет чаще всего цену. Но это определенная группа людей, которые не спешат покупать, потому что есть такое понятие, интуитивная покупка. Алло, слышите? То есть человек захотел, и он купил, он даже не посмотрел, сколько это реально стоит. А чаще всего мониторит цену, это либо сами продавцы, либо специфическая аудитория людей, которые там, прежде чем что-то вот распадаются, я поле, согласен. Ну, я тоже сама. Ну, -то. я, тоже сама. <свят> я полностью, полностью согласен с вами, но, понимаете, разница в цене, она чем-то обязательно обусловлена. Ну, понятно, вот я вам показал да. яркий да. пример там очень много чего. Опять же, вот Руслан очень хорошо поговорил. То есть Люди, когда продают, они умеют, не скажу, что обманывать, Но они умеют об привлекать говорили. внимание. То есть, вот, да, да, то есть да. человек пишет там, Отключала. да, продаю там за 900 рублей, ты заходишь, начинаешь смотреть, что же он продает за 900 рублей. А там много каких-то сопутствующих вот нюансов. Знаю. Там Конечно. нужно это купить, это купить да. и так далее. Но работа с возражениями это работа с возражениями. Я тут с вами полностью согласен. Это нормальная ситуация. То есть здесь не mm -hmm. надо психовать, не надо как-то на это зло реагировать, как многие делают. Нужно пытаться рассказать, какие все-таки преимущества mm -hmm. вашего товара. Вот чем этот товар может помочь вашему человеку. Кстати, об этом достаточно много написано и проговорено, и если вы хотите. Вот продавать именно научиться продавать. Вы все-таки читайте вот, литературу. Я одну очень хорошую книжку mm -hmm. вам скинул. Это вот Вика Орлова. Опять она лежит в дополнительных материалах. Посмотрите. Mm -hmm. Очень ценная информация по продаже. Mm -hmm. Хорошо. Ну, еще вот я с постами не могла разобраться в «Одноклассниках». Я добавляю, как бы, и основное уходит. А потом поняла, что там нужно важное, да, открываешь, как бы я долгое время удаляла. Все. Так не надо делать, да? Не совсем Ну, вот понял. я пишу там или какие-то, ставлю оценки где-то, да, и оно добавляется, что мне на странице, а то, что вот я писала раньше, вот, то, что мне более важно, я хочу вести страничку, чтобы там была информация именно вот важная. Значит, там на Одноклассниках есть история ваших действий, все, что вы делаете. И да, заметки. да, да, я уже поняла, вот, да, да, э... разобралась. А вот с группами, ну, это надо искать очень долго. Значит, с группами, вот почему я всех просил, говорю, ребят, вот я, во-первых, дал ссылку вот на эту золотую жил, куда люди ну, помещали ссылки угу. на свои группы. Вот я всех просил, если вы внимательно слушали задание, чтобы вот те группы, которые находите вы, в Одноклассниках, чтобы вы тоже размещали в эту таблицу. Потому что поиск групп, то есть вообще-то поиск рекламных площадок, это самое долгое и да, самое да. нудное. И одному это, одному это сделать очень сложно. Поэтому я всем настоятельно говорил, вот то, что вы найдете, вы выложите в эту золотую жилу, потому что другие люди Это пройдут Это я и хочу сделать, таблице. но я сейчас нашла 30 групп, но они еще я не проверила, потому что везде отказы, отказы, объявления не могу, поэтому я их и не укладываю, надо же найти. Один, ну, да, один потому одну что... группу нашла и приняли объявление, все только пока одну. Вот. А так уже вступила ну. в 30 групп. Ну, а что их выкладывать, что они мне еще не, не особо... Ну, во-первых, смотрите, вот, конечно, когда вы вступаете в группу, в большинстве групп, особенно в коммерческих группах, да, там свои новые посты, как новую тему, вы не выложите чаще всего. Потому что за это люди, ну, на этом администрация групп зарабатывает, и они, конечно, ваши посты будут удалять. Но вы просто имейте в виду, что если вы выкладываете пост в какое-то прайм-тайм время, ну то есть вечером, да, и группа живая, даже если он у вас там 20-15 минут повисит, это угу. уже хорошо. Но если группа реально коммерческая, то там стена практически всегда закрыта. Единственное, куда вы там можете писать, это в комментариях. Это вот единственное ваше место. Но комментирование э, наиболее обсуждаемых постов свежих, которые лежат на первой стене, это тоже очень хорошо работает. Mm -hmm. А там То есть не обязательно пост не пост могу выкладывать, пишите комментарии. Где как отличить группу? Коммерческая, некоммерческая, как? Да все группы, где ну, доста достаточно много людей и где стена mm -hmm. закрыта, это значит группа, на которой ну, администрация mm -hmm. зарабатывает. А если вы заходите в группу и там написано, что здесь вы можете разместить нашу рекламу, либо видите какой-то первый прикрепленный пост вообще не по тематике группы, mm -hmm. там какие-то часы какие-нибудь рекламируются, либо какие-то другие физические товары, mm -hmm. да? это значит это проплаченная реклама и, естественно, администрация следит для того, чтобы люди на халяву свою рекламу mm -hmm. там не размещали. Ну вот Бывает вообще, даже просто не можешь там ничего писать, а как бы тот, кто создал группу, вот он только и выкладывает свои посты. Да, да, ну с такими, По да. с таким. Ну вот я когда ролик записывал, я же прям на такую группу сразу наткнулся. Их и я много, вот таких групп. Честно, учили. в ролике. Сейчас их достаточно много, потому что ну, администрация прочухала. То есть, понимаете, когда группа раскручивается, вот когда она молодая, там разрешается много. А у -у -у. Вот когда они уже раскрутились, они уже переводят на коммерческие рельсы, то есть они там уже размещают у -у -у. только платную рекламу. Вот. Ну и последнее вот с гезботом. в общем, не знаю, вообще не могу разобраться, он не работает. Значит с гезботом ситуация следующая, два дня назад у них там что-то случилось, то есть они начали реально обновлять, я вам честно говорю, у меня сейчас у самого он не работает. Я вчера написал техподдержку, вот ну, сегодня только вот пришел, вчера они мне ничего не ответили, сегодня посмотрю, что они мне ответят, потому что он у меня у самого не работает. Значит, я разберусь с этим и на ближайшем вебинаре Ну это, я, наверное, уже скажу, бесплатная как бы закончится, это польза. Нет, если у вас бесплатная mm -hmm. лицензия, то она, конечно, на два дня и все, она не работает. Я говорю потом про платную лицензию. Меня... Он, уже, чтобы он... Он, он у меня проплачен на год и говорю, он у меня сейчас тоже не работает. Это, то есть, это сейчас не важно, ну, платная понятно, на вас да. или бесплатно. То есть у них идут какие-то изменения, они там что-то сделали, у них бывает такое, но они достаточно быстро все угу. решают. Ну, в общем, так, все понятно уже. Значит, по группе... Вконтакте я вам сказал, особо не лазьте, работайте только с, одним, с одной нашим обсуждением. Значит, словарь я выложу, но основные термины, которые вам нужны, я об этом говорил просто ролик, может быть, еще раз пересмотрите. Вот по скайпу ссылочку вам кинул, где можно включать обновление. Но с одноклассниками здесь только совместная работа, только совместная работа, чтобы могли собрать вот группы все вместе. По одному это очень тяжело. Давайте я еще об этом объявлю на ближайший вебинаре обратной связи, чтобы народ просто не выкидывал свои группы вместе с отчетами. Пройдитесь по отчетам. Да, вот посмотрите, там же вот в отчетах Всё. люди да, кида да. кидают ссылки. да. Ну, жалко, конечно, что это вот так вот все раскидано, что... Ну, везде просто я место. запуталась, просто... потому что у вас много... И скайпов много. И какой скайп? У меня много скайпов. Я... <сначала> не... <связь> Там же в таблице написано. Просто какой уроки скайп на там было, где были уроки. Там одно было, там у меня запуталось уже все, перепуталось в голове. Все, все, перепуталось. А в уроках я все время указывал DVD-ворона 2. DVD, WRN2, то есть я да, я просто DVD-выроне сейчас не указываю, потому что я mm -hmm. в нем не сижу. То есть он у меня в роликах где может где-то мелькать, там, старых. Мелькал, а где в роликах, да, там везде DVD-вороне. Но сейчас скайп, с которым я работаю, mm -hmm. это DVD-вороne 2. Плюс контакт, плюс вы, опять же, если вы в чем-то запутались, но ну, сразу пишите от, в ответе. Я вам буду Ну вот, конечно, хотелось бы потом в будущем подключать какие-то еще трафики и, и пройти тренинг по Ютубу. Очень хотелось бы. Какая цена тренинга? Хотелось бы знать. Там тренинг по Ютубу, для новичков, он стоит 470 рублей. Это где? Понимаете, о Ютубе... Да, но по Ютубу вот, очень много информации в свободном доступе. И вот вы по Ютубу сделаете то, что лежит вот, в дополнительном занятии. Оформите канал. Ну, у меня оформлен, вот там все это было, рассказано. Я же видеомонтажем занималась. Но а, ну, я его более, не так. монетизировала. В общем, до этого еще не дошло. Надо это все будет. тоже изучать в дальнейшем ну, все понятно уже. Спасибо. Спасибо. Да, приходите на вебинар обратной связи. И сегодня приходите. Сегодня будет очень интересный вебинар. Будут рассказывать о том, как записывать Вот я почему в скайп хотела с вами поговорить, потому что на вебинаре как-то не успеваешь. Но пока напишешь, и тема ушла уже как-то сложно. На вебинаре лучше послушать внимательно. Поэтому там особо нет ни... Не... Ну, вы... Вы готовьтесь, то есть подготовьте вопросы своей к вебинару Надо. обратной связи. Вот Напишите, напишите их в так текстовом вытяну, варианте, да. либо, вот так, так. либо вот там, где у нас заказ Skype консультации справа я сделал место по вопросам, которые нужно вынести. Вот подготовьте вопросы, потом скопируйте их, киньте их в чат, и все нормально, я у -у -у. на них отвечу у -у -у. спокойно. Просто голосом проще отвечать, да, чем да. Вот эти вот все переписки. проще и легче, и понятнее намного. Ну, да. вебинары очень хорошие у вас. Спасибо. Все очень понятно. Спасибо. Ну, вам спасибо. До свидания. Да, до свидания.